Так, у нас сегодня 24-е наюля. Вот, ну, не фонтанирует, но все-таки. Все-таки солнышко за плотными облачками. Некие происшествия были, но защитили нас. Военно-воздушные силы. Так, сейчас покажем урожай. Так, вот у нас поздние яблочки. Сегодня я собрал. Вот, видите, какие красавцы. Вкусняха обалденная. Сладенькие, сочные. Так, это вот, видите, вот растение, когда-то мы из косточки посадили. Вот, даже на сегодняшний день, вот оно так вот, в таком вот виде, благо ухает. Так, а это вот летуны делают такие следы у нас. Так, надеюсь, это видно. Так, ну вот еще зелень приятную, цветущую, заснять немножко. Ну вот еще такой красотень зелененькую, яркую. Приятно глазу.